Итак, всем привет, дорогие подписчики, с вами снова канал Криптогейн. Посмотрим классный проект, называется у нас ЕПКОИН. E проект с хорошим потенциалом, с хорошими амбициями. В принципе, посмотрел, разобрался, пообщался с администрацией. Меня лично довольно-таки все устраивает, все, что здесь присутствует. Очень интересная идея, толковая команда, это немаловажно. И, в принципе, решила показать немного раньше, потому что был уже анонс на Bitcoin Talk. Он такой легкий, да, на первых этапах. Расскажу более подробнее, что, как, чему. да, То есть покажу проект, потому что, когда, я думаю, он уже выстрелит, когда он будет то есть на плаву, цены будут гораздо дороже. Мы, думаю, успеем зайти сюда я непосредственно на пресейле. Я... Советую только все заходить на пресейли вот сейчас, это самый важный этап, пока цены будут в принципе очень-очень доступными, то есть будет опять же несколько недель пресейла, советую прислушаться и хоть немножко, но прикупить монет на самом старте и посмотрите через месяц, два, полгода, так как проект является, я думаю, как краткосрочным, как долгосрочным, посмотрите какой у вас будет выхлоп с этого, он будет 100% и не маленький. Итак, приступим, в принципе, к обзору. Это у нас, повторюсь, Епкоин Будет это платежное решение, решение на основе, естественно, блокчейн. То есть за этим как бы стоит будущее, естественно. И большой плюс, то, что сейчас чем пользуется каждый абсолютно человек, это все будет проходить через социальные сети или любой веб-сайт. То есть у каждого пользователя будет свой отдельный URL, который вы, естественно, своя ссылка личная, которую вы можете прикреплять. Ссылка с платформы, повторю. Ссылка с платформы, которую вы прикрепляете к любой соцсети и непосредственно проводите платеж. У нас будет способ добычи да, монеты. Их два. В первую очередь, самое главное, это естественно мастернода, то, что мы так любим, да, и постмайнинг. Пожалуйста, не хватает на ноду, взяли монет, постакали, пожалуйста, получили свои деньги спустя какое-то время. Мы посмотрим дальше, что у нас будет по бирже, но я хочу на первых этапах сразу поведать вам об этом проекте. В общем, что у нас будет? Самый самый плюс, как по мне, вот самый сок, это непосредственно сами соцсети. То есть вы любые сделки, все что угодно, продаете, покупаете, неважно, вы с этого получаете непосредственно монеты. Вы делаете сделку автоматически по ссылке через платформу, которая существует. То есть вы на ней регистрируетесь, и любая транзакция проходит через нее. Самый большой плюс, что вы получаете дивиденд с каждого перевода. То есть с каждого перевода у вас часть монеты уже падает вам на кошелек а, э, еще огромным плюсом что является что вот эта монета которая у нас да, существует в будущем в будущем будет приравниваться естественно как любая крипта э, она будет иметь возможность обмена, то есть вы ее можете поменять на другую валюту, неважно, что это будет эфир, лайткоин или это биткоин, и что это большой плюс. То есть если у вас накопится достаточное количество, в будущем вы по-хорошему, я думаю, уверен даже в этом курсе, сможете это все обменять. Я считаю, что это уже первый такой позыв, да, чтобы войти все на долгосрочной основе и, соответственно, заработать спустя определенное время неплохие деньги. Смотрим у нас какие цели, они в первую очередь будут заниматься пожертвованием, я считаю, что это очень хорошая идея, она всегда актуальна, и они будут пожертвованием заниматься в две стороны, то есть первая сторона, проект помогает да, пожертвованиями, то есть просто пожертвовать без какого-либо посредника, либо вы же, то есть про, вы вкладываетесь в проект, проект может пожертвовать. Также проект может помочь непосредственно даже вам лично. Вы просто просите помощи, рассматривает вашу заявку, и вам сможет проект помочь. Я считаю, что это уже первый такой плюс, очень большой для проекта, в принципе. Смотрим, что у нас по вознаграждениям. Дарите награду всем, оценивайте музыки, фотографии. Поясню, здесь может быть некорректно переводят. Мы будем э, получать награду даже с любых ваших постов, то есть вы укладываете фотографию, фотографии есть хэштег или вот ваша именно ссылка вашей с вашей платформы данного проекта, вы даже за эту фотографию, которая получает лайки, которые смотрят люди, то есть да, вы ее опубликовали, то есть вы за эту же публикацию, неважно что это будет музыка или фотка, вы уже получаете дивиденд, дивиденд, то есть награда, награда будет непосредственно данной монеты, ну классно, я думаю да, будет обменник естественно, то есть Одним щелчком еп... по ссылке именно e то есть посмотрим я ссылочку конечно проекта, естественно проекта биткоин талка всех обзоров, всего оставлю в описании, там же будет эта ссылка на, данный у нас, на данную платформу, посмотрите, поразбирайтесь, зарегистрируйтесь, вообще я думаю нужно каждому лично практически зайти и посмотреть как это все выглядит. Естественно у нас будет кошелек, к которому будет привязана банковская карта и все переводы. Прошу прощения, будет переходить, то есть через вашу сразу карту, то есть вы можете онлайн, офлайн делать оплаты очень быстро, очень быстрые транзакции, естественно, все это будет он, составить на блокчейне, то что это будет все анонимно, конфиденциальное, это понятно любой вариант оплаты будет проходить анонимно эффективно нужен плат... вот читайте вот нужен платежный плагин для вашей электронной коммерции продажи услуг онлайн просто ставьте еп ссылку то есть вы любой любой свой анонс любой пост все что вы не делаете вы вставляете везде эту ссылку то есть с этим повышается эффективность эффективность от этого растет проект от этого идет эффективность ваших наград ваш кошелек вашу платформу я более поверхностно рассказываю, я думаю, просто зайти стоит посчитать белую бумагу, вы поймете, о чем идет речь, или просто на практике это посмотреть. На самом деле на Bitcoin талке есть обзоры, видеообзоры, очень полезные, они уже все подготовили. Они показывают, как это примерно работает, есть скрины, которые прилагаются. Разобраться будет нетрудно, я думаю, 10 минут, вы все поймете, что к чему. Еще большой плюс тому, что, знаете, на первый взгляд кажется, что это все сложно, на самом деле я почитал, более-менее понял цели, цели очень классные, я надеюсь, что проект долго очень проживет и большой плюс, что толковая команда на самом деле, на все взрослые, серьезные люди и что-то хотят внедрить на самом деле такое вот глобальное на хорошем уровне, сейчас мало проектов похожих на самом деле все делают сайт на коленке с два дня в надежде, да, где-то заработать, срубить денег. Здесь абсолютно все не так. То есть реальные цели, очень быстрое развитие. И знаете, готовить платформу продолжительное время, это уже плюс. То есть не за один день, а делают хорошую базу, а естественно старт хорошего проекта у нас идет от корня, от хорошего в принципе старта и от самой базы уже готовой. То есть Хотят подготовиться и уже выйти на рынок непосредственно с хорошими объемами, с хорошей аудиторией, инвесторами и так далее. Мы можем поддержать, естественно, епкоин проект, можно купить, ссылки, опять же, все будут. Будем видеть, как мы можем получить епкоин, также можем его поменять. Любые крипты, абсолютно можем поменять эквивалент, я сейчас не вижу. Примерно что как. Ну, если у кого-то другая крипта завалялась, нам сейчас не актуально, вы хотите ее продавать. Может быть, будет неплохой курс, который у нас предложит данный проект. И можно будет у нас купить эти монеты. То есть таким путем. Так, контакты, естественно, здесь у нас будут. Зайдете, посмотрите. Указана здесь почта, ссылки, дискорд и так далее. Я оставлю. Опять же, в описании, повторюсь. Что могу еще показать? У меня уже открыта ссылка на Bitcoin Talk. Ну, здесь, в принципе, то же самое, что и на сайте. Могу показать те же видео, которые у нас здесь есть. Все указано. Мы можем открыть, каждое посмотреть. Все доступно в принципе описано. Также в дискорде в группе у нас есть аудио гид, который расскажет более подробно о целях я так понимаю, там английский язык более будет подробно на видео на моем также повторюсь, международный проект очень большой, я в будущем сделаю сюда субтитры то есть аудитория будет очень большая поэтому ребят, проект в течение 2-3 месяцев уверен соберет большое количество людей, так что не пропустите реально не проморгайте шанс сюда. Я не говорю, что обязательно сразу брать ноду. Возьмите монет, подождите, постакайте, посмотрите, что будет. Уверен, вы не разочаруетесь ни в коем случае. По спецификации мы здесь видим алгоритм Quark. Имя монеты мы так знаем, что это Епкоин. E да? Мастер нода у нас будет стоить 20 тысяч. Цена будет хорошая, если на нее насобирать и действительно ее купить, она вам принесет просто нереальные иксы здесь также даю гарантию, поэтому сам сейчас вот задумываясь и не против сюда с другом, со своим войти в этот проект. Сначала возьмем монет, посмотрим, что у нас будет по стейкам и может быть всеми путями, которые у нас предлагает проект вообще заработать Дайте монеты, может быть дойдем до, до ноды, пока цена еще будет актуальна на самом старте, потому что далее, я думаю, цена будет просто колоссальная. Ну, соответственно, эрой такой же будет очень высокий. Награды мы видим распределение 80 на 20. Понятно. Все будет 70 миллионов монет. Здесь также все, все очень просто. Так. Что еще здесь мы можем посмотреть? Так, у нас сама видит платформа. Ссылка, опять же, повторюсь, будет. Зайдете, посмотрите. Видим, здесь у нас идет описание, переводчик более-менее корректно переводит. общенное на видео будете иметь возможность настроить свой ID непосредственно. Епкоин, e о чем я и говорил. Принимать, не принимать, добавлять баннеры и рекламы ⁇ это получение другого источника, источника дохода. То есть сами можете переходить по ссылкам, смотреть эти баннеры, оставлять свои ссылки везде с прописью, с приставкой вот данного проекта. Со всего получайте дивиденд. Вы как бы и есть реклама, каждый из нас, кто будет сюда заходить. Добавить учетная запись социальные сети, веб-сайт, что у вас, неважно, что у вас, любая соцсеть, она у нас будет с этой приставкой, через которую будет проходить, любой переход будет непосредственно через эту ссылку, любой обмен и так далее. Это понятно. Так, здесь идет опять же краткое описание, здесь идут картинки с четкими у нас примерами переводов, как это переводится, сразу курсы и так далее, эквивалент доллар на монету и так далее, то есть э, все происходит, как мы видим, в любой соцсети и так далее. Я дальше покажу примерно, как это будет выглядеть, это понятно. И естественно покупка через любую криптовалюту, с которой она будет интегрировать, абсолютно предпродажа можно будет купить не обязательно за деньги, опять же повторюсь, любую монету, которая вы сейчас видите, они все у нас перечислены на данной картинке. Здесь у нас будут все ссылки, ссылки на любой это на биткоин Bitcoin залезть, я думаю, не стоит смотреть описание. Так, смотрим, что у нас по социальному обмену. Нужно будет поставить опять же, повторюсь, URL, свою ссылку на ваш социальный обмен и посмотрите любая соцсеть, все мессенджеры абсолютно будут привязаны, интеграция будет идти абсолютно со всем, что у нас только может быть. Вот даже элементарно, например, идет Инстаграма, да, то есть у вас идет ваш аккаунт, и у вас будет здесь вот ссылка. Вот мы по ней переходим. Любая ваша покупка, также в Инстаграме это происходит, естественно, очень часто. Самая популярная сеть, наверное, на данный момент. Все будет проходить через эту платформу. Любая сделка вы купили также. То есть получается, как третье лицо, через которое проходят деньги. Они без всяких комиссий, без списаний переходят, например, к продавцу, которого вы что-то покупаете. И вы с этого уже получаете свой процент. Почему бы не купить через эту платформу? Я думаю, что. Это будет актуально, актуально и в скором времени. Видим, как мы добавляем хэштеги, да, картинки и описывают им непосредственно эту монету, то есть, которая мотивирует, да, у нас вот э, все, что угодно, все проходит просто через эту платформу. Так что сами посмотрите, вам будет интересно. Смотрим, опять же, я уже все сказал, но просто решил еще раз показать каждую ставку. У нас будет E-coin, абсолютно вы будете награждаться от любой э, публикации, которая... В принципе, дает хорошую мотивацию вообще сюда зайти и так далее. Видим любая картинка, любые фотографии, просто примеры. Они у нас закрыты, просто остались картинки, да, но они все идут с подписью e а, с определенной URL-ссылкой. И с каждой такой же фотографии, где у вас будет эта подпись, вы получите награду. Очень полезно. Здесь у нас идет анонс о том, что будет, естественно, донейт, будет пожертвование. И можете помочь ассоциациям, которые просят пожертвования. Это, я считаю, благое дело, не, всегда будет актуально. Я думаю, хорошая идея проекта. То, о чем я говорил, можете обратиться с помощью к сообществу, которое имеет эп-коин да, а вы являетесь партнером данной, данной программы, да, если так можно выразить, данного проекта, Что предоставить вам финансовую помощь, чтобы помочь близкому человеку. Ну, знаете, ребят, все может случиться, так что сами смотрите, можно обратиться к проекту, проект действительно серьезный, может помочь, так что делайте выводы. Мало сейчас таких встречается, так что, так что смотрите. Видим команду, да, это Логан, это администратор, я так понимаю, разработчик, самый главный человек, я с ним общался, очень крутой чувак на самом деле, все объясняет любой вопрос, отвечает просто мгновенно, подробно, рассказывает, знаете, внушает уже уверенность, общаясь с человеком абсолютно адекватно, не, не идет речь о том, что вы только водите в проект, да, мы дальше все сделаем, нет, абсолютно другие разговоры, другие взгляды, достойно, в общем, абсолютно достойно смотрится. Все, как проект, так и администрация, вся команда. Так что, в принципе, советую. Еще на чем хотел заострить внимание. Смотрите, скоро будет предпродажи. Наверное, такой информации сейчас нету, но я ее постарался и получил от разработчика. У нас будет самая крутая цена на первой неделе предпродавшей. Это уже скоро начнется. Так что если можете купить за кэш, да, за, за бабки монету, то на первой неделе одна монета будет стоить 50, то есть пол евро то есть 50 копеек на да, половинку евро будет стоить на первой неделе далее все будет увеличиваться в два раза то есть далее уже будет стоить 1 евро на второй неделе на третьей неделе полтора евро и 2 евро то есть я думаю вы понимаете что на первой неделе можно купить хотя бы для пос, для поса да просто монет пост постакать думаю сама раз 1 2 неделя дальше конечно будет дороговато но смотрите я в принципе, неплохие будут награды, 20%, я думаю, 20+. плюс, э, Так что можно смело заходить. Думаю, самые важные моменты, которые я бы только мог вам назвал, думаю, всем будет понятно, э, что мы еще можем посмотреть. Обязательно, что он хотел показать, вот эта картинка. Она говорит о том, что действительно этот человек, этот проект не, не пустышка. Это у нас говорит в первую очередь о том, что они официально, то есть зарегистрировались, они официально являются владельцами данного проекта, данной платформы. И вот человек, с которым я общался, мне показал эту фотографию. То есть реально проект зарегистрирован, который будет официально прям существовать, открыто статус сейчас закрыт, потому что проект будет присел начинаться буквально в ближайшее время, как только подготовится вся платформа, все сайты, все ссылки. Так что смотрите, это в принципе немало, немаловажно. Я думаю, на этом можно заканчивать проект. Я думаю, я до вас донес самую главную информацию. Ребят, заходим вместе со мной сюда. Все, все, любые вопросы задавайте в комментарии, пишите в дискорде, пишите на почту, пишите разработчику. Ссылочки все будут, вам все ответят, все помогут. Если есть еще достойный проект, давайте сюда со мной. Может быть с кем-то можно скинуться на мастерноду. Будем смотреть. Пишите свои предложения. Спасибо за просмотр, спасибо за лайк, который будет. Всем пока, до скорых встреч.